коллеги, я представляю Пенецкий государственный университет и э, мое выступление посвящено теме, которая в принципе у нас уже в ходе дискуссии неоднократно была затронута тема э, Великой Отечественной войны в исторической памяти нашего народа. В принципе, те, те ремарки, те замечания, те выступления, которые прозвучали до меня, в какой-то степени облегчают мне задачу, мне не нужно, наверное, обосновывать ту мысль, на которой, в принципе, наша аудитория сегодня сошлась, о том, что действительно Великая Отечественная война и память об этом событии является, пожалуй, одной из немногих таких консолидирующих, сплачивающих наше, наше общество феноменов, которые… В принципе, сохраняется и поныне. Поэтому, наверное, в своем выступлении я больше буду говорить о проблемах. Перед этим, как бы, два слова действительно хотелось бы нам сказать о том, что по всем социологическим опросам таким действительно крупным авторитетом, которые проводились за последние 10 лет, можно говорить о том, что до более 80% российского общества воспринимают события Великой Отечественной войны как одно из ключевых событий XX века и вообще всей российской истории. И воспринимают действительно с положительной стороны как героическая, с одной стороны, с другой стороны, трагическая страница в нашей истории. Уважение, дань уважения к тем событиям, она действительно сплачивает, консолидирует наше общество, о чем мы с вами уже говорили. Говоря о проблемах, опять же, Сергей Михайлович в своем вводном выступлении затронул этот момент о том, что в средствах массовой информации появляются так называемые вбросы всевозможных инсинуаций по различным вопросам. Как никогда это касается, конечно же, и истории Великой Отечественной войны. И мы знаем здесь как отрицательные, так и положительные примеры реакции нашего общества на а, эти события. Но а, нужно сказать, что наша, а, сейчас на данный, на, на данный момент вот последние такие. Ну, так скажем, вбросы, да, которые были, наше общество реагировало на них более сплоченно. Это касалось и профессионального сообщества, и ветеранов, и, в принципе, и молодежь. Ну, в качестве примера можно... Привести, я думаю, все эти примеры вы знаете, события 2014, -го, 2014 -го года, когда в одном эфире одного из телеканалов прозвучала мысль о том, что Ленинград не стоило оборонять, нужно было его оставить. В принципе, реакция последовала незамедлительно, и э, действительно каналу пришлось извиняться. Но здесь история с э, э, публикацией материалов работы э, главной военной прокуратуры 1948 -го года о с подвиги 28 панфиловцев тоже в принципе, последовало в нашем обществе дискуссия. Ученые отреагировали на появившийся в средствах массовой информации разговор о том, что вот публикация этих материалов, она как бы вообще говорит о том, что ми, панфиловцы ⁇ это миф. Да? публикация в журналах ну, в частности серии статей в журнале Родина они как раз достаточно быстро отреагировали и в обществе это широко у нас не разошлось такая идеи, да, негативные, так скажем. Но при этом нужно сказать, что все здесь присутствующие, наверное, в большинстве своем, для нас история войны, это, она имеет определенную личную память, потому что, наверное, каждый из нас знает человека, который был участником тех событий. Но если мы будем говорить о... Сво... Это отец, да и так далее. Если мы будем говорить о современных школьниках, то уже в большинстве своем они не знают людей, которые лично были участниками тех событий. И это приводит к нас к очень серьезной проблеме. Вот эта смена смена поколений. Действительно ведет к тому, что сейчас мы сталкиваемся вот с этим серьезным проблемом, то, что память о том событии, она будет приобретать все более формальный смысл. И задача нашего научного сообщества, нашей системы образования, чтобы не допустить этого, чтобы оставить историю войны действительно личным интересом, личным делом каждого молодого человека. И сейчас такие возможности существуют. Это и развитие интернет-проектов, связанных с доступом к архивным материалам, позволяющим проследить биографию своих предков-участников войны. Это и подвиг народа, и память народа, и ряд других проектов. Еще одна проблема, на которой я хотел бы остановиться, это то, что Историческая память о Великой Отечественной войне может превратиться для, для нас в память для внутреннего пользования. Если сразу после окончания войны, в 1945 году, общество не только в Советском Союзе, но и во всем мире прекрасно понимали ту роль, которую сыграла наша страна в этой победе и ту цену, которую заплатила наша страна за эту победу. Сейчас ситуация кардинальным образом меняется, и, я думаю, примеры приводить не надо, вы все, эти, вы все это знаете, и вот это фраза а, войны памяти, да, она у нас уже сегодня прозвучала, и мы все представляем, что тема войны, она вот этих вой вой войнах памяти она приобретает все более актив, как бы занимать все наиболее важное место, так сказать. Спасибо большое, уважаемые коллеги, вопросы есть? Сейчас. Да, да. которые в общественную реальности нужно было ли оставлять Ленинград немцам. Знаете, вы знаете, что в тот же день на, на Петербургском, ну, на радиоканалов один из депутатов ЗАГС собрания э, сказала и задали вопрос, почему не все, э, что ли, блокадники получают, э, ну, деньги какие-то, так, 70 летию да, снятия блокады. Она сказала, что там есть ограничения, что те, кто какое-то определенное количество дней, они считаются блокадниками, а те, кто вот не добрали это количество дней, она их назвала недоблока́дниками. А вот это никакой общественной реакции не вызвало. Вы не могли бы мне объяснить, почему наше общество так избирательно, как вы считаете? Ну, честно говоря, я, вот не слышал, я не слышал об этом, о том, что, что, -то, а, так, помню, так, что -то такая мысль прозвучала. Да, это действительно очень... А вот тебя, да, это, это тема, которая могла бы стать предметом для обсуждения. И а, здесь, наверное, ну, вот, позиции наших средств массовой информации, то, что эта информация так широко не разошлась, эта мысль не прозвучала. Есть, я не знаю, наверное, это где-то прозвучало на петербургском радио, да? И и вот на тех этому радио, которое как бы на том канале, когда а, ну, -то сказали, что они вот вынуждены были извиняться. Как раз они об этой истории говорили. Если позволите, Марк, дело даже не в том, где это прозвучало, но а в том, что, видимо, существует определенный законный проект, который из этого исходит. Она просто очень грубо назвала меня блокадники, а суть у нас вполне официальная, значит, есть такой вопрос. Как а, а, вы считаете, вот историческая память, как она располагается относительно научной истины и политической цивилистоправности? А, ну, есть, понимаете, да, мер, мер, ближе к чему-то? Нет, ну, <с <deadlines> <с здесь очень, очень такой интересный вопрос, но, на мой взгляд, они напрямую это не связано, вот эти вещи, то, что вы говорите, да, историческая мне кажется, все-таки историческая память, а, она фактически, фр... мы по сути говорим о том, к чему можно содержать память привязанную. Либо, либо привязанная исключительно от актуальности и к современности, либо привязанная к тому, что это установление какой-то достоверности исторической, либо это вот какой-то компромисс, который мы должны находить. Ну, я думаю, что... Мы сформировать вот эту историческую память не сможем. Да? Она, форми... она не сможет быть вот такой заданной. И э, как, как бы государство какую бы она цензуру и политику не проводила, да, полностью сформировать историческую память невозможно. Поэтому в любом случае это будет ну, как, какой-то определенный компромисс. Да? Тут, поэтому я бы вот так не сказал, что мы можем что-то в одну или в другую сторону сместить полностью. Спасибо, Спасибо большое.